Всем здорово, с вами Гидро 4. Сегодня с реакция на Джохана. Все как всегда: Брикаут, мурдхау и КСГо. Чё за мурдхау, я честно, без понятия. Ладно, ну, давайте смотреть. В нашей команде есть всегда два действующих правила: первое будь на чеку. Вокруг слишком много пида. Супер. хули я встал, когда ты лёг. Мне очень нравится. Да, ну да, это Крейк, Мармок тоже вместе записывали. Я хочу лечь. И тут же зона. Я сел. Что? Какого хера? Я. Поехали. Я не могу ничего сделать. В смысле? А он залагал типа в стойке, типа просто стоит на месте? Все, все, все, все нормально. Погоди, она не. Можно выйти из этой хуйни или нет? Нет, парашюта. Ну а если его нет, то то что? это не сможешь. А. Могут Буд... выйти только люди с парашютом, а то вот у меня есть такси. У меня есть, а то у меня водитель. Артем, нажми прицел и Е, ты офигеешь. А. Прицел... Е. <сOR> и Е. Выкивал его из таким dope. образом. Блядь. Блять! <сOR> ну куда ты там в какие-то Это... текстуры? Это что? Это я где? Ты, что, в, я Ты в между да, текстуре. Блядь. Как это еще назвать? Что тут за хуйня? Так я выйти, блять, не могу. Сука, я выйти не могу. Взорви меня. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой! стой, стой я вышел! Бля! Подорвал его! Мысли неординарно. Или проще говоря, твори хуйню. Парашюта нет, я не спрыгну. Давай спрыгнем, у нас парашют есть. Бля, Поехали. я почти Десант... умер. Я почти сдох. Мы его задел С этим хламом бежите. С этим А, стоп, да, где рука его реальная? Парашют, не оторвало или это просто забаговало так? Нет. руку То есть такая, настолько реализована реалистичная игра, потому что самого конечности отрывают. Что за взрыв, блядь? Что там горит, сука? Артем на коротке. Кстати, удалил... Я уже похер ее почти блядь! Вообще, она новая, абсолютно новая... А этот что, что, все новое? А, почему погнутый? перехват груза, я понял. Ебош! Ебош! такой талант просто... Я тебя Надо выйти быстро! А, Мармок остался жив. Подожди, а что тебе не нравится? Ты сам сказал! Я не могу понять, что тебя не устроило. Ты говоришь, ебош! Я ебошу! Что не уйди! Как все сдохли, что ли? Как понять, поменялся реклама. почему чувак, сверху от стены Что это? Какой блюв прикольный, а? Только не узнал. А, вс ⁇ едем. На лег, под. Тоннель. Че, я знаю, наверное. Блядь, блядь. А, это поезд нафиг. Блять, нет, нет. Что там? А, а это да, дым. дымовуха. А, дымовух кинул. Я только что понял, как же изично подкинуть гранату дауна, который будет... Ты кинул ее? Нет? Да. Нет. А я могу поднять свои 4 это Самое там, интересное, нет, это конечно. вот это. Дархуалы. Это самое интересное. Парашюты, одно очку навыка требуется. Мы еще поднимаемся. Настройки. Да, потом парашют там надо будет. Все, все, есть теперь. Хорошо, годится. Я готов. Качкачал парашют. Да, да, да, да, Ему просто похуй, он просто не открывается, ему просто, по... ему просто. так с самолетом и падает. С вертолетом. Нахуй в этой игре парашюта, пацаны, я внизу. Просто так вместе с ним приземлился. Тардион лос-старк это новая фэнтезийная экл... реклама у меня вы у меня отдельно от вертолета, блять сидите а почему так ху в смысле отдельно отдельно от вертолета, блять вот у Мармок видимо этого бага не замечено от вот ты вот тут вот ты тут сидишь я вот прям около тебя что блядь, за хуйня Научились левитировать? Я включил Раз, два, три. Я не вижу вас. Я, примерно примерно. Я вас вижу, обоих. Я вас вижу тоже. А, они на разных вертолетах. Я поднимусь, Но при этом вне вертолетов так что ли? Так. Я повыше чуть. не успеем. О, хорошо, хорошо. Я Я не могу выйти. Я выйти не могу. Я выйти не могу. Я выйти не могу. Сдохнет. Нет. Не, слышишь, вообще похуй. Ты второй раз уже так проканала. Вообще изи. Ты спускаешься? Только кратко. Но я хочу показать вам немножечко средневекового дерьма. Я любят друг друга подрывать. Почему средневекового? Всему свое время. Сейчас сами все увидите. А, вот что за Я с меччиком не буду биться. Это слишком страшно. Да просто думаю, что У знакомое. блок есть. Я уебали. Говно, молоток. Невозможно с ним играть. нужны, блядь, точно нормальные пушки. Что ты пиздешься? Откуда такая пушка? А ся. А, это ты сдох! Я думал, ты убил, бля! Бася, <плес> <глот> я короче ва-банк, открываю, открываю, открываю снова, блять, эту хуйню, потому что я не знаю, что делать. Что выпал? Напоминает Форхонор. <плес> Молодук побольше, блядь! Вася, у меня 36 монет! <плес> <шесть пленей. плес> Большая разница. Я, короче, не буду покупать. <плес> я, я не буду покупать пушку, я пойду открою сундук. Я надеюсь, никакой хано мне не выпадет, блять. Бля, на этот не хватает. Короче, это открою. ВАСЬ Дерьмо! ВАСЬ! Буквально! ВАСЬ ЕБАНУТЫЕ брази, БЛЯТЬ! Они сейчас потратят все вас одно. ВАСЬ, Я НЕ МОГУ тебе ПОДНЯТЬСЯ, блядь! Тут то, типа, надо отбиваться от, от волн врагов. Дерьмом! Ну и так б... немножко говоря о моем невезении, хочу привести вам в пример э, ситуации, в которой моему другу очень повезло, и мы за него рады. Пида. Ужас! Опа, а тебя я не хотел, извини, сори. О, все, поехали, последний, и, блядь, пизда, да. я не хочу. Это дерьмо. Конопатый. А сердечко-то сжимало. <свят> <свят> да, Что <свят> да, да, <да>, <свят> Ну, я нет, в CSGO практически нет, не играю, поэтому... Нет. Даже если здесь мне что-то выпало, я бы так не реагировал. Он дорогой же еще, человек пиздец. А, да, это да, типа дорогие. Не надо остановить, того, блядь. Ну, как-то вот так, друзья, большое спасибо, что досмотрели это дерьмо до конца, я вам за это очень благодарен, вы сами знаете, что надо сделать, если вам понравилось, а если вам не понравилось, то, я не знаю, ну, что-нибудь -что -что сделайте, если умеете, там, сальто, например, и, тем не менее, друзья, на этом сегодня все, хочу вам напомнить про свои социальные сети, где я выкладываю свою музыку, где я выкладываю свои фотографии, если вам, в принципе, интересен я как личность, и вам любопытно, что я делаю, помимо того, что играю в игрушки, записываю ролик с своими друзьями, ролики, то милости да? просим, всем буду рад. Ну а я пошел! Что, у меня тут еда наконец-таки холодильнике есть? Я вчера закупился, поэтому я то есть каждый ролик у раз... тебя проеду, что-то в конце. Поезд, поезд, готовься, шухер. Готовься, готовься. Шухер, поезд. Я, я говорю. Три машины, да? Да. Я впрызли. Прошлый... Неужели это все шеберт? А в смысле, а почему запрогнал? я один сижу? Эй, эй! Олег! Один... Это самый смелый, никто. На самом деле, херь еще, блядь. Едет, все, готов. Говорю, нихуя не будет. Блядь, <смех> Мне ролик зашел Ну <смех> Почему там Нет реализма с Падением вертолета Почему Джохан все время выживал Когда он падал Непонятно <смех> Ладно, если понравилось, смотрите, подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки, если бы вы хотите, пожалуйста, ставьте В контакте, подписывайтесь вконтакте, вконтакте, на Джохана И до следующего видео